Подпишись на канал на ютубе, я зажгу с негритянкой на кубе. Когда-то я был таким же, как вы. Давным-давно. Вы идеальны и чисты, как белый лист. Нет ошибок, не о чем сожалеть. Тиммейты смотрят на вас и видят чудесное будущее. Как вы возьмете топ-1? Поднимитесь в рейтингах на Европе или хотя бы Азии. Не хочется рушить иллюзию. Но если вы будете высаживаться на сосновку или починки, скоро начнете бивать тиммейтов за Карали Калашникова. Будете бахаться последней аптечкой за грязным сараем. А если и прорветесь в топ, то лишь из по туалетам и подставляя других под пули врагов. Для вас будет проще простого кем до конца раунда, ведь никогда и никто не объяснит, что это грех. Может быть. Но вы не такие, как я. Бомж с дробовиком. Ну что, дружище, обвешался уже своими калашниковыми емками, а? Посмотри, что ты сделаешь против дробаша. Ох, еще и шлем третьего уровня на цепи, Ох ты, какой то смелый, да? Может, ещё квартиру себе налутаешь, А? Сейчас дядя Бомша расскажет тебе, как надо жить. О, еще гранаты мы кидаемся, а? Какой ты смелый! Ну, и где твой шлем третьего уровня ничтожества? Давай громче, шагай, я тебя плохо слышу или вылазь. А, здравствуй. Как ты быстро бегаешь, но ну, ты все равно от меня не убежишь. Не пытайся даже. Вот, полежи лучше на улице, поспи, как я обычно делаю. Так. А я что за домашнее животное там бежит? Ну-ка, погодь, погодь, погодь. Траве залёк, как саранча. Значит, надо его выжигать нахер. Гори, мразь. Ох, какие жалкие попытки сопротивления. И чё там у тебя за пульки, с твоей писечкой, что ли? Ну забегай, я же слышу тебя. О! Блин, если ты так не бежал, то бы, может быть, не успел догнать мою дробь и отъехать. Надо забрать у этого говнюка дробаш, да. Я считаю, что дробаш по праву принадлежит мне, ты слышишь, ублюдок? Ах, мягко тело, пидор. Вот он, мой хороший. Иди к папочке. Ну и, конечно же, в хату прячется крыса. Да ничего, сейчас я сожру, мне не привыкать крыс жрать. Вот он. Так у меня есть пять аргументов, чтобы доказать, что ты слабак. Ах хватило и трех. Еще один по хатам крысят. Вроде выходит. Посмотрим, справится ли он с моим дробашом в открытой битве. Ну? Из чего ты там стреляешь по мне, я не понимаю? Игручный пистолетик, что ли, у тебя, а? Кто-то еще рядом едет. Вижу его. Вылез. Это было глупое решение, дружище. Я вылезать не буду. Не надо патроны экономить у меня их не так много, как у тебя в одной обойме. А вот из дробаша бы наверняка меня положил, да? В Следующий раз думай, какое выбрать оружие. Так, ну где эти школьнички? Слышал, ага, школьничек номер раз. Это даже без оружия было, даже стыдно немного. Есть тут еще кто-то. О, вот это вот хорошо. Мне патронов для дробаша принес Пидер. Так, очень больно ждет мне задницу, очень больно ждет мне задницу, надо ускоряться. Так больно мне задницу не жгло, даже когда я спал на теплотрассе. Тогда просто тепло было, а сейчас как-то что-то не очень. ой ой ой ой ой ой не выёбывайся, слушай, дружище, не надо. В спортзале что ли? Баскетбол играет. Здравствуйте. Так, посмотрим, что у тебя есть, дружище, а то у меня совсем нихуя. Так, броня, гранаты. Блять, а патронов нету для дробаша. Так, вот, пришли мои патроны для дробаша. Сейчас мы их заберем по-быстрому. Ебать, я кажу, нахуй я столько вчера бухал-то с пацанами у метро, ну еб твою мать. Так, один раз попал, ну давай уже поддыхай, падла. Вот так, ну ты хотя бы сражался, как мужчина. Так, мы с собой не еще все патроны друг на друга потратили. Да? Ну да. Надо домик-то утонуть, потому что пятизарядник хорошо, но... Настоящие пацаны с устолками ходят, как вы знаете... Так, а я кого-то слышу. Где-то бегает, где снаружи пидор какой-то, а? Кемпер какой-то, нибудь, сейчас сядет кемпить. Надо в роже ему выходить, ну-ка. Ну и толку от твоего кемперства, ничтожества. Запомни урок. Так, посмотрим, как вы разговаривать теперь со мной будете, когда у меня есть двустволочка. Да гранаты тебе не помогут, кидай сколько хочешь. Сейчас я найду тебе и в роже тебе выстрелю. Где-то не ныкайся, у меня нос чувствительный, несмотря на то, что я на помойке прожил, хер знает сколько, но обоняние у меня, будет здоров. По запаху найду. Ну и чё ты гранатками раскидал с оружием, бы лучше нашел, придурок. Так, дайте, дядя, дробовик, пожалуйста, сразу, чтобы я тут не бегал, как придурок с каким-нибудь дерьмовым оружием. Женщина, ты чё, блядь, творишь? что ты себе позволяешь? Ты думаешь, я себя на помойке нашел, Блядь, ну вообще-то да, но ты лучше не выебывайся. Никого в поле нет, все ссут. Походу, мне придется с дробашом тогда выбегать навстречу приключениям. Да че же вы так гранаты любите, а? Ну где ты гренадер ебаный? Ну, помогла тебе твоя граната, нихуя против дробаша. Адское место. Так. Дружище, извини, конечно, я понимаю, что ты голый такой же бомж, как я, но это естественный отвор. с кулаками на дробаш, серьезно. Ну, хотя бы достойно похвалы, твоя храбрость. Они серьезно думают, что я их не слышу? Либо просто бояться забегать в дом, либо совсем глупые. Я же слышу тебя. Здравствуй. Ну и что тут стоишь? Ты что, дурачок, что ли? Еще один бегун. Так, этот вроде в дом забежал, в отличие от предыдущего. Поумнее чуть-чуть будет, но... Но трус, но трус. И тоже стоит. Вы что, зомби, что ли, все? Ёб вашу мать, я не понимаю, Либо бухали вчера. Я вчера бухал, и все со мной нормально, а вы какие-то обгашенные. В поле с дробашами, но без броника. И я свои портки даже еще не обосрал, в отличие от всех остальных, которые ныкаются здесь. По кустам, А, вон еще один. А, и сразу сныкался, да? В траву, думаешь, я тебя не видел, что ли? Зря ты так думаешь. Ну, вот сделай выводы, дружище. Еще один домушник двери за собой закрывает. Ну неужели ты думаешь, я тебя не видел? Ты просто увидел мою длинное дуло и испугался, что я засунул его тебе в задницу. Но тебе не избежать этой участи! Я, конечно, дробовик только имел в виду. Закат — это единственное, что прекрасно в этом поле. Он заставляет меня думать, что на улице не так уж... Ай, блядь, и плохо. Кто тут решил нарушить мой покой и наслаждение прекрасным? Грязный ублюдок, ты подохнешь под колесами бомжатского автомобиля! В следующий раз бери с собой дробаш. А хотите знать правду? Все мы слабые и можем позволить себе проигрывать. Никто не рождается победителем. И никто не кинет вам вдохлой крысой в лицо, если вы проиграете. Умирать и снова умирать, не это ли прекрасно? Ведь иногда смерть это просто хороший опыт. Главное не сдаваться своему страху с потрохами, а выйти на битву с твердым намерением дать ему по заднице. Поэтому хватит ссать штаны, подберите яйца и вылезайте из своих щелей. Превращайтесь из крыс в волков, потому что те, кто боятся, никогда не добьются победы, даже если очень близко к ней подойдут.